Ты не должен красть из дома, построенного мною, держать чужое или вершить иные нечестивые деяния. Иначе тот час будешь ты неизвежен и изнан вон, И земля язычников поглотит тебя навеки. Книга камня. Держи, вора! Вор! Горе тому, что бросать уже требуется, должен быть высокий смерт через завесы поля и огня нарушенная песчинами Суть баланса кроется в беспрестранственности. Принять чьи-либо сторону, стать любящим или возлобленным, значит потерять собственный баланс. Тогда грош цена твоих поступкам. Время наше для тех, кто подал власть и страстям. Майер, третья граница. Я я был ребенком и семьей не дома, бегал на подсыпку и шарил по карманам, чтобы живот от голода не перекинул. В один раз я увидел человека, Люди проходили мимо идущего мимо, словно не замечая. Я решил, что уже у него то найдется, что-то ценное. Подкрался к нему и протянул руку. Это не твое, сэр. Я голоден. Зовите меня молодым. Я обещаю, что как твою именем мальчик. Гарр. Тебя есть способность. Отпустите меня, старик. Увидеть Хранителя не просто, него, Особенно горя, а если он, он не хочет, быть его убили. Нам нужны такие одаренные, как ты. Если тебе надоело жить так, как ты живешь и сейчас, следуй за мной. Мы покажем тебе дорогую Отпусти как меня. Как пришелаешь. Я догадывал его за миг до того, как он исчез в столбе. Для меня это было начало очень долгого обучения. Всем хай, дорогие друзья, меня зовут Валерий И мы плавно переходим к прохождению легендарного стелс-экшена War Dark Project а, Именно будет проходить золотое издание вот. ну, Дальше я там расскажу, чем отличается золотое издание от обычного. Итак, э -э, прохождение будет слепое, так как я в свое время как-то не знаю, стороной обошел эту игру. Вот, и ну, скорее всего, из-за того, что это стелс. Э -э, какой из меня стелсер, вы сами знаете, прекрасно. Так, проходить будем на эксперте. Вот. И больше дела, чем слов. Короче, да, погнали? Так, тренировка. Э -э, начнем с тренировки. Тренировка хранителей. Сложность эксперт у нас. И наше задание следуй указаниям твоего инструктора, чтобы пройти все тренировочные испытания. Окей, давай, начнем. Начнем, посмотрим. Вот. Я, короче, поднастроил. Добро пожаловать, молодой человек. В следующих комнатах я дам тебе инструкции, которые тебе понадобятся, чтобы выжить. Пожалуйста, стой у входа в каждую комнату, когда я буду объяснять ее назначение. Как только будешь готов начать, пройди по коридору к первой комнате. Окей, а, нам говорят пройти дальше, короче, по коридору. Вот, я немножко, короче, поднастроил а, яркость, вот, так как вы до уже прохождения писали мне в а, личку то, что в игре, короче, ну, слишком темно, поэтому я поднастроил яркость. Если будет слишком, ну, темновато для вас, потому что мне вроде как комфортно, нормально, вот. А, если вам будет темно, то напишите в комментах, я поднастрою еще. Вот, также я настроил, вы говорили, чтобы я предварительно зашел в настройки и настроил управление, так как не все управление будет показано в.. В обучении, вот Так что я поднастроил его под себя И я думаю, играть будет комфортно В принципе, ну, посмотрим Вот Так Также я надеюсь на ваши Так как я буду проходить первый раз Игра, в принципе, сложная Как вы говорили И э, я надеюсь на ваши Подсказки, на ваши советы Вот, можете писать мне в личку Вконтакте, можете писать в группе Eh, допустим, под видосом, либо на ютубе под самим видосом в комментариях. Ну, желательно под eh, видосом в комментариях на ютубе. Итак, давайте начнем eh, тренировку. Ты должен okay. научиться двигаться незаметно. Держись в тени, избегая света. Индикатор на экране поможет узнать, насколько ты виден. Попробуй забраться на платформу, но так, чтобы тебя не заметили. <сц houves> Здесь можно хоть сохраняться, короче. Окей, вот, э, okay. так. Мне нужно следовать указаниям инструктора, понятно. Ну смотри, есть карта еще. Но карты, карта в игре а, чисто. Знаете, без всяких. Там, как вот в современных играх, без всяких там указателей, без, без ничего. Здесь чисто такая от руки нарисованная карта. И я не знаю, как в, ней, в них разбираться. Вот. Поэтому будем пробовать стараться, окей. А, погнали. Так, нужно пробраться, чтобы меня не заметили. Я так полагаю, нужно по тени. Проходить. В принципе, не сложно. Хорошо, я не заметил, как ты прошел. Чтобы продолжить, открою эту дверь. Когда дверь около середины экрана, она подсвечивается. Это означает, что она выбрана, значит, ее, как и другие объекты, можно использовать. А в данном случае открыть. Окей, открыть. Хорошо. Хорошо. А... Для следующей проверки пройди по этому коридору. А, игруха лицензия, короче, по не знаю, но идет она на английском языке. У меня пришлось очень-очень большой танец с бубном сделать, чтобы перевести ее на русский, короче. Вот пришлось установить одно, установить другое, там переписать а, в конфигурации там, в документах через блокнот, там какие-то а, Настройки, короче, жесть просто. Я убил на это где-то два дня, наверное. Так, карта М, понятно, мы уже знаем, что такое карта. Окей, можно сохраниться, погнали. Теперь ты должен научиться двигаться бесшумно. Некоторые поверхности шумят больше, а некоторые меньше, когда по ним идешь. Кроме того, быстрый шаг создает шуму больше, чем медленный. Прислушайся к собственным шагам, чтобы понять, насколько сильно ты шумишь. Теперь задание. Тебе нужно взобраться на платформу, но так, чтобы тебя не услышали. Окей, я понимаю, пока вру, короче, мы ходим тихо, нас не слышат. Здесь есть железное, железный пол, на него лучше, я так понимаю, не вставать. Так, с этой стороны тоже железный пол. Я думаю, нужно пройти вот здесь. Отлично, я тебя не услышал. За этой дверью коридор, который приведет тебя к следующему заданию озвучка просто класс знаешь она мне напоминает чем-то вот старые знаешь игры типа Дьявола там знаешь, по-моему такая же была озвучка примерно ну те же озвучивали так окей сохранка теперь разберемся с оружием чтобы взять объект повернись к нему так чтобы он оказался в середине экрана и стал подсвечен тогда использую его вот понятно как из двери. Теперь выбери оружие. Попробуй меч и лук. Ты всегда можешь отложить их в сторону, если нужно освободить руки. Теперь выйдем так, во двор, немного постреляем. Это убрать. Это убрать. А единица это у нас меч. Так, это блок. Сильный удар, окей. А, это у нас лук. Понятно. Немного постреляем, значит лук надо, надо да? Окей, погнали. Приготовь лук, вставь стрелу и натяните тетиву, удерживая кнопку атака. Убедись, что натянул тетиву полностью, иначе полной силы выстрела не получится. Прицелься и выстрели, отпустив кнопку атака. Посмотри, во сколько мишени ты сможешь попасть. В смысле, во сколько мишени здесь, здесь один? Окей. Я ему вроде четко сейчас ему в голову. Но, а, <социвая> <социвая> жизнь, <я> дурак а. я, <социвая> мишень, то вот я как дебил стою, короче, сол соломину манекен расстреливаю. Так, окей. Оп, хорошо Оп, стреляешь. В яблочко Тренируйся прям, еще, если хочешь. Когда будешь готов, подойди к манекену и вынь меч. Почти, почти в яблочко, погоди. Оп, хорошо. Я хочу вот это еще в яблочко попасть. Так, чуть-чуть пониже, да, наверное? Плеха нет. Опа! Вроде как четенько, да? Окей, что нам говорил достать меч и подойти к манекену? Руби манекен мечом. Быстрое нажатие и отпускание кнопки атака дает боковой удар мечом. Если острее меча левее цели, удар приходится слева. Если правее, справа. Удерживая некоторое время кнопку атака и отпуская ее, можно получить удар мечом сверху. Попробуй все три удара на манекене. И вот так, да? Хорошо, теперь ты готов к тому, чтобы поработать в паре с живым партнером в зоне спарринга. О, вот с живым партнером, да ладно. Ну давайте. Давайте мне живого партнера. Сейчас я ему и Че? С тобой? С тобой? Ух ты, падла! Ну-ка. Ух ты, нифига себе, короче, я его, Шо? это, да... А, у меня жизни, короче, не убавляются, потому что, ну, потому что, наверное, это у нас тренировка. Я хочу себя ударить вот так. А, больно, да? Ага, больно, да? так а, еще раз Оп. да больно да? для сегодня <связано> хватит пожалуйста, надо x нет не хватит иди сюда иди сюда вы храните че ему тебе пофиг что ли? все типа боль закончен, ему тебе пофиг <связано> просто идет орет короче вот так вот так тебе а тебе на нашки по жопе а вот так а тебе по жопе вот так. так, так ладно, что там? Куда? Куда дальше? Я понимаю, нам его не убить. Закрыто. Так, наверное, можно убрать. Я так заметил то, что с мечом он ходит медленно. В смысле? что-то не что хочешь посвяжиться перед долгой дорогой молодой человек пожалуйста возьми все предметы со стола посмотри предметы которые есть у тебя в карманах тот который ты видишь ты можешь использовать можешь съесть что-нибудь если хочешь а следующий тест ждет тебя за металлической дверью ну давай яблочко съедим Окей. дверь заперта но ключ со стола отопрет ее чтобы отпереть дверь выбери из твоих предметов подходящий ключ Повернись к двери так, чтобы она была подсвечена. И используй ключ и дверь. Отлично. Теперь а, вот так, пройди да? это по этому работает. коридору окей. к следующей проверке. Вот так это работает, окей. Так, следующая проверка. Ну что. Что нам сейчас написано? Теперь на этот раз ты научишься новым способом передвижения. Во-первых, заберись по веревке и спрыгни с нее. Забраться. Короче, а золотое издание отличается тем, что здесь а, переработаны текстуры в HD. Вот. Я не играл в оригинал, но, в принципе, а, как бы игрушка смотрится довольно нормально. В принципе, для своих лет это отлично. Вот. И плюс еще в золотом издании добавлены а, новые.. Задания, новые миссии, короче. Новые уровни, а, которых не было в оригинале. А, для меня это как бы... Ну, добавлено добавлено разницы нет. Потому что я не играл ни в оригинал, я не играл ни в золотое издание. Но для тех, кто не играл в золотое издание, и, но играл в оригинал, для тех будет, наверное, интересно посмотреть, что за новые миссии, короче, добавлены в игру. Окей, мне надо... Нажимай вверх или вниз, чтобы лезть вверх или вниз по веревке. Разумеется, головой можешь вертеть свободно. Если еще раз прыгнешь, то спрыгнешь с веревки. О, смотри, как Попробуй прикольно забраться на платформу по веревке. Знаешь, знаешь, обычно в играх, когда ты поворачиваешь голову, а... веревка как бы, она не перед тобой. Здесь, знаешь, сделано прикольно, как будто вот ты реально держишься, и веревка перед тобой, и ты вот вместе с ней, да, поворачиваешься. Вот. А в некоторых большинство игр, короче, просто тупо, как будто ты за веревку не держишься. Здорово. Короче, вы меня Разбегись поняли. и наверное, да? перепрыгни на другую сторону потока. Так, разбежаться и прыгнуть. Ну, судя по всему, короче, shift это у нас ходить, вот. А и так я всегда бегаю, значит, мне в принципе вот так. Вот Прекрасно. Надо. По таким препятствиям нетрудно взбираться, если знаешь как. Во-первых, подойди поближе к стене. Во-вторых, прыгни, чтобы повиснуть на руках и подтянись. Очень хорошо, я доволен тобой. Ты прошел последний тест на сегодня. Если хочешь, можешь поупражняться в лазании по стенам, прыжках, плавании, лазании по веревке, ползании. Когда закончишь, пойдешь к себе через эту красную дверь. Ну, в принципе, понятно. Как бы В принципе, ничего сложного пока что. Как это будет выглядеть на деле, я не знаю. Вот. Хранитель тренирует меня, чтобы я стал одним из них, но я нашел этим навыкам еще одно применение. А, миссия выполнена, но ну, окей. Я что ты еще спер? Успел, окей. Тренировка хранителей у нас пройдена успешно. Ну что, наверное, на этом закончим Вот, такое вот Небольшое вступление будет ну, Всего ничего, как бы, по времени Ну, я думаю, серии, как обычно, будут Там, 25, максимум 30 минут, вот 25, там, 20-30 минут Так Ну, как обычно, вот А, статистику можно посмотреть, смотря а Общее время 11 минут, короче За 11 минут мы прошли тренировку Окей Ну, и